информации да еще ко мне тут обратились два члена петербургской комиссии город, город, скажем города санкт петербурга избирательная комиссия просили тоже дать свою прокомментировать по поводу вот, первого, ну скажем как а как наша реакция моя реакция на Некоторые аспекты, которые были рассмотрены на заседании первым, ну, я хочу сказать, конечно, очень нормальные решительные шаги нового председателя, но я бы хотела, поскольку я тоже думаю, что ему должны подсказать вы, то, что касается дресс-кода, то, что касается исполнения гимна, но ну, у вас есть более серьезные вопросы, которыми надо заниматься, и потом это действительно тут не может быть. Комиссия – это коллегиальный орган, так же, как центральная избирательная комиссия, никаких начальников нет, директивный метод. Заставить людей в жару надевать пиджаки и галстуки, никто не имеет права. Я полагаю, что никто ни в купальниках и в плавах на заседании не приходит. Все остальное дело целесообразности, и все члены избирательной комиссии имеют право, скажем, самостоятельно определить, каким образом себя представлять, и каков у них может быть внешний вид, если он не оскорбляет чувства присутствующих. Поэтому я бы хотела, да, то есть это такие решения. Но вообще ведь это комиссия, коллегиальные органы, и, конечно, если уж у вас будет какое-то желание, но ну, обсудите вместе, хотите вы э, вначале петь что-то или исполнять гемт, то ли города, то ли еще какой-то. Опять-таки это достигается или консенсусом, или голосованием большинства, но не директивами. Тут, ну так, и просто э, я понимаю, что... Ну, председателю еще да, в этой ситуации сложно сориентироваться. Там. Ну, я думаю, что все будет нормально, мы будем помогать, вы тоже, как коллеги, как члены комиссии, думаю. В том числе и такие проблемы внутренние будете решать на основе обсуждения, согласия. Да, еще я по Санкт-Петербургу, Николай Иванович, вы как куратор, я хотела просто, что я... насчет Когда я говорила, что есть более серьезные проблемы, у нас, да, готовится выезд серьезный, потому что для того, чтобы вместе с УИКами, с ТИКами, с комиссии Горосберкома вот как раз провести серьезную тщательную работу над ошибками с учетом всех тех материалов которые у нас есть по итогам проверок ну и так далее и так далее более того я хочу сказать по своей компетенции по своей линии мы сделали все что могли но те факты которые мы считаем должны Иметь должную административную и уголовную оценку мы их всех передали в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. И, насколько я знаю, сейчас материал находится в МВД Санкт-Петербурга, поэтому проверки идут, и надеюсь, что и правоохранительные органы. Все, которые я перечислила должным образом, дадут оценку тем фактам, которые вы, мы выявили, которые вызвали наше справедливое возмущение, и по итогам которых мы сделали такие серьезные кардинальные выводы. Вот Николай Иванович, большой десант, собирается в Санкт-Петербург, то есть время Николай Иванович как куратор определить, если Николай Иванович, хотите что-то добавить, да, и это будет серьезно, всем все будет ясно. Мы действительно хотим поговорить с нашими коллегами откровенно для того, чтобы понять э, перечень проблем, которые имеются на сегодняшний день, наметить э, направление движения наше совместное. И мы надеемся, что следующая избирательная кампания в Санкт-Петербурге, она будет большой в 2019 году, и на муниципальном, и на оригинальном уровне, она пройдет с учетом того опыта, в том числе и отрицательного, который есть. И я надеюсь, разговор будет абсолютно откровенным. Мы не пытаемся искать там черную кошку в темной комнате, где ее нет. Но нам бы очень хотелось, чтобы учеба избирательных Комиссии, председателей, в первую очередь ТИКов, УИКов, она была достойным образом организована и дала тот эффект в избирательной кампании. Нам не хочется повторять ошибок, нам не хочется иметь скандалов, которые были. Нам хочется, чтобы компания в Санкт-Петербурге действительно отвечала там понятию, которое есть культурная культурной столице России. Мы уверены, что так можно сделать. Точно так можно сделать. И интеллектуальный потенциал комиссии очень высокий.